Свидетельство. Я uh, бы шла, но Бог даст свидетельство на У Наташи есть вопрос. Наташа, ей мол вопрос. Ну по больнице. Uh, относно больницы. Uh, Чтобы долго не растягивать свидетельство. И до нерастягом свидетельство Мы столкнулись с тем, что не можем попасть к врачу. И из блосмахом мы сосуществовать, что не можем до попасть к до лекарям. И когда Наташа выходила, идет к врачу, ну с Богом. И тебя у Наташа к лекарям оказалась спок. Некогда Бог да не помогни. Я сказала, Господь, я, я ожидаю Господи, свидетельства славы Божьей. Я учу вам, что это статуна это слава. И в воскресенье я обещаю за свидетельствовать. И в среду я обещаю вам за свидетельством. И Наташа попадает к врачу. И Наташа попадает к лекарю. И я верю, что Бог исцелит через этого врача мою, мою сестру. Я с что через то же лекар то Бог, что исцели мою эта сестра. А еще хотела засвидетельствовать. И еще свидетельство. Я как-то слушала свидетельство одного брата. Свидетельство, свидетельство на брат, и он сказал, когда я стоял, ну, хотела жизнь покончить самоубийством. И той, казах, когда искал, да самоубие, меня что-то коснулось. И я пошел к сотруднику. При един сотрудник, чтобы взять у него Библию. Да от него Библия. И, ну, свидетельство брата, да, и аминь. И твоя светлострун на тот же брат. Но меня коснулось, что насколько сотрудник проявил себя. Но мы дука что тот же сотрудник проявил себя. Чтобы взять Библию, он пошел именно к нему. За что тот тот же человек и утешил именно при тот же человек за земи Библия это. И у меня так возревновало сердце. Я започнух даревну вам. И я всегда прошу Бога, чтобы у кого есть вопросы. И иногда моля Бог. Чаюку, вы просите. Вот я хочу столько проявлять света, чтобы за Библию пришли ко мне. я Если только наиском проявивом, что за Библия тогда дадут этот примен, тогда я взему. Но когда мы просим что-то, то Бог обязательно даст И Когда мы молим за нечто, Бог задумчиво много недаво. И э, Бог меня сводит часто со, со сложными людьми. И Бог часто довожет сложней хоров в моё живот. Вот если проанализировать, мне спрашивают, ну как ты с ней общаешься, ну как с ними дружишь? Понял кого-то, как общественная, как си-приятелка с ней. Ну это Господь ведет, поэтому все принимаем. Как Бог мы такая, из-за этого получала, что он хора. И вот звонит мне близкая подруга, она сейчас в Италии живет. И на много у живее Виталия. И она говорит, что и тот вопрос и тот вопрос. Я не знаю, что тебе звоню, я тебе звоню. Тебе задала много вопросов и кажется, не знаю, за что на тип. Очень сложно в вопросах ободрять. когда от вопросов Особенно, хора. когда человек плачет, когда у него проблема, когда перед ним гора. Когда человек плачет, ему проблемы. Я говорю, все, все будет добра. Я скажу, все, И тихонечко молюсь за всю эту ситуацию. И тихо все молятся на этой не те, ситуации. И вот на днях она мне позвонила. И скоро тя мисил бади. И все, о чем я молилась. И все, за кое-то самсси молила. Она произносит своими устами. Тя произносится своими устами. Поэтому слава Господу за то, что Он в наших жизнях. Слава на Богу, что Его в нашей тяжелоти. Он в жизнях наших родных и близких. Он в тяжелоти на нашей тяжелоти близкий. И э, я благодарю Бога. И сам благодарна на Бог, что мы имеем такую возможность. возможность. И такую честь. честь нести Царство Божье да. этот мир. Носим Божье Царство в втощий свят. Аминь. Аминь. Спасибо. Пойдемте, дети, по.